Всем привет дорогие друзья! С вами Иван из Украины. Хочу поделиться недавной выплатой Суперкопилки. Покажу вам историю операции станного кабинета. Как видите, я запросил 10 долларов, 10 долларов на платежную систему NixMoney. Как видите, 6 мая 2023 года. Перехожу на свою платежную систему NixMoney и подтверждаю, что деньги реально пришли на мой кошелек. Перехожу на свой кошелек. Как видите, 6 мая 2023 года. Сумма размере 10 долларов. Супер копилка в нем. Как видите, денежки пришли автоматом. Деньги приходят в течение 24 часов с момента подачи, друзья. При регистрации, друзья, вам дается стартовый бонус. Это 10 долларов. Плюс за первых плат минимум на 20 долларов вы получаете еще бонус 10 долларов. И в общем у вас уже 20 бонусных долларов. И 20 ваших. Если вы инвестируете минимум на 20 долларов, вы имеете пассивный доход 2 доллара в неделю и 8 долларов соответственно в месяц, друзья. Покажу вам свой график выплат в данный момент. Вот как вы видите, у меня высота... 80 долларов еженедельно. Ну вот на второй, на третий, 5 у меня тут немного меньше. 75-76 долларов в неделю. А так у меня тут 80 80 долларов. И у меня по 50 неделю. Ну я там немного увеличил. 80-50 там у меня идет. Но ну, постепенно потом буду увеличивать. Как видите, у меня 80-50, видите. Ну, постепенно я буду дальше наращивать свою инвестицию. Соответственно, друзья. Плюс, как видите, вот 1.41%. Сейчас действует. Это у меня с промокодиком идет. Покажу вам свой личный кабинет в данный момент. Это основной баланс, он идет для вывода. Вы можете в любой момент запрашивать на вывод. Доплата те средства, которые используете вы для создания дальнейших программ инвестирования. Промаш ⁇ Это идет с повышенной доходностью на 17 недель и далее. Вот выплата недели, это сколько ожидается на текущей неделе. Сумма вносов моих. И ожидается выплаты в плате программы. Адаптация проходит раз в 4 недели. и на карму 100%. Ваш капитал по вашим программам. Современный вклад. Сколько ожидается на текущем периоде. 324 доллара 35 центов. И текущий ролл. видите, 98%. Ну и иметь взаимопомощь. Сколько я помог проекту. И моя текущая карма. Покажу вам, как создать э, депозит. Заходим в график, выплат. и Я создаю на программу на 49 неделя. Соответственно, на 49 неделя. Друзья, вот. 49 неделю. выбираю максимум с баланса. Указываете любое название. Тогда примерно. И нажимаете добавить. Как видите цель создана. И перехожу в свой личный кабинет. Как видите, появилась карма, видите, до текущего момента. Современный вклад до 8 долларов 40 центов. Чтобы достичь 100% кармы, нужно еще 315 долларов 95 центов в течение 4 недель. Каждую неделю делается по 25%. процентов, Еженедельно. Ну вот программа взаимного финансирования показывается, сколько я внес. Ну вот, ожидается это выплаты. Сколько я внес. Когда ожидается вот на этой неделе, видите, у меня 15.44, ближайшая выплата в размере 40.68, друзья. Тут можно задать вопрос консультанту, соответственно, свяжется, с вами свяжется консультант и ответит на ваши любые вопросы. Вот, выводить можно с помощью трех платежных систем. Это платежная система Nixmoney, PerfectMoney и BigGT. Первый вывод с вами будет связан сотрудник безопасности Суперкопилки и спросит, например, любые там вопросы. Сколько сумок вы вводите, на какую платежную систему. Может спросить название вашей любимой программы. Или день рождения, там, например, может спросить. Это первый несколько раз, когда вы заводите ну, новый кошелек, создаете, создаете, ну, указываете для вывода. Это только первый несколько раз. Если вы укажете какой-то еще другой кошелек, то с вами составляется поддержка от того же самого. Первый это несколько раз, потом уже все автоматом, соответственно, идет, друзья. Вы еще зарабатываете, вот, приглашая друзей, соответственно, друзья, 10% от их инвестиций. Например, если 20 долларов инвестируют, вы зарабатываете, соответственно, 2 доллара с 20 долларов. Которую можно сразу вывести. Вывод тут минимально 50 центов, друзья. Плюс можно участвовать в матрице. Вот партнерку. Вот матричный бонус, друзья. Тут создаете матрицу за 1 доллар. При трех человек, которые активируют матрицу. Ну, которые на 20 пополнить, создадут на все деньги депозиты. При трех активированных людей вы получите бонус 15 долларов соответственно друзья плюс сейчас еще есть игра супер партнеры которая действует на постоянной основе если вы примете не тоже участие вы получите двойной бонус это 30 долларов плюс 10 долларов вы получите гарантированно если не займете призовой призовое место друзья соответственно новый период это с этой недели до четвертой недели соответственно мой друзья. ничего тут сложного нет видите у меня же двое человек закрылось остался третий чтобы получить бонус 15 долларов ну я в процессе как говорится третьего человека друзья так что даже можно без вложения, друзья, попробовать даже вот на 10 долларов, если хотите попробовать проект на платежеспособность. Можете проверить. А потом можете там вносить, например. Там Через недельку вы там, например, вывод получили, попробовали. И можете свои завести. Первый бонус здесь, который при регистрации, он действует 7 рабочих дней. А второй бонус при пополнению он действует 21 день это 3 недели у вас есть время чтобы подумать инвестировать в минимум 20 долларов или пробовать без вложений но лучше инвестировать в вложение в минимум 20 долларов больше вывода но, соответственно у вас открываются любые возможности вы можете участвовать во всех акциях в друзья так что вот такие, друзья, пироги. Ничего тут сложного нету. Проект очень надежный, стабильный, платит. Всегда. Никогда не было такого, что он сказал выводе. Всегда все идет все по плану, друзья. Так что инвестируйте только те деньги, которые вам не надо на ближайшее время. Инвестируйте с умом, друзья. Инвестируйте в то, что вам не надо например, на подмен какой-то период. Вы можете с помощью суперкопилки их инвестировать и приумножить. Всем, друзья, удачных инвестиций. Внизу будет ссылка на описание этого видео и на регистрацию. И мои контакты в Телеграме, соответственно, нельзя. Я вам помогу по любому вашему вопросу. Будет вопросы, пишите. Всем удачных, друзья, инвестиций, всем удачи, всем пока!